Подавлять, чтобы ты то ни было, преступно. Это калечит душу. Подавление уделяет больше внимания страху, чем любви. А это и есть грех. Уделять внимание страху грешно. Уделять внимание любви добродетельно. Всегда помните, уделяйте больше внимания любви. Потому что именно в любви человек достигает величайших вершин жизни, божественного. В страхе человек не может расти. Страх калечит, парализует. Он создает ад. Все парализованные люди, психологически парализованные, духовно парализованные, живут в этом, как они его создают. Секрет в том, что они живут в страхе. Они готовы действовать, только если бояться нечего. Но тогда им не остается ничего стоящего. Все, что ценно, вызывает определенные страхи. Если вы кого-то любите, будет и страх, потому что вас могут отвергнуть. Страх говорит «не люби», тогда никто тебя не отвергнет. Это правда. Если вы никого не любите, вас никто не отвергнет. Но тогда в вашей жизни не будет места любви что гораздо хуже, чем быть отвергнутым. И если отвергнет один, примет другой. Те, кто живет из страха, думают в основном о том, чтобы не совершать ошибок. Да, они не совершают ошибок, но не совершают они ничего стоящего. Их жизнь пуста. Они ничего не вносят в существование. Они возникают, они живут, скорее существуют, как овощи на грядке. И умирают.